Вот мы приехали. У -у -у. Приехали к речке Смердья. Я здесь еще не бывал. Вот она речка Смердья. Я будем тут пытаться поводить. Так, ну ч ⁇ Чик. О, сколько смородины, кусты смородины. Вот надо переходить этот берег. Прикольно Так, ладно Я, наверное, закончу сейчас Свою рыбалку на этой водоеме Возможно когда вода здесь большая, может быть здесь рыба и есть Есть вода, есть течение, должна быть рыба ну, Вон мост откуда я пришел все пока го просто видео.